Да у меня, в принципе, традиционный вопрос, Владимир Евгеньевич, Олег Юрьевич, вот сегодня Центральная избирательная комиссия принимает постановление, которым ваша кандидатура будет предлагаться на должность председателя областной комиссии. Если Центральная избирательная комиссия отзовет свое решение, как вы будете его выполнять? еще не, не приняв или уже приняв, и потом в дальнейшем. Ну я... вот как сложится ситуация, и, конечно, это чисто теоретически, я желаю, чтобы она не сложилась, да? Вот сложится ситуация, если Центральная Звездная Комиссия проголосует отозвать свою рекомендацию вас на председателя. Ваши действия. Ну, я приму это решение, и, то есть найду себе, наверное, другую приму работу. или выполню? И выполню, Спасибо. конечно.